Приветствую вас, друзья. Вы на топ канале «Всё для Клёва». Мы сегодня с вами находимся в Одесском рыбоохранном патруле. И вот это вы видите колющие орудия лова, драч, так называемый, который дерет рыбу, и после этого рыба умирает. То есть она может и не засетись, то есть ее могут не поймать, но то, что она поранится и не выживет, это уже точно. Так вот здесь, друзья, 261, 261 штука, чтобы вы понимали сегодня в одном из магазинов э, одессы вот это все было изъято причем получилась такая ситуация что хозяин магазина после попросил скажем так не снимать видео о том что, как это все происходило но при этом он дал чистое сердечное признание в том что он больше такими орудиями лова торговать не будет и я им сказал, хорошо, тогда отдавайте полностью все, что у вас есть в магазине. И вот он отдал 261 штуку. Я понимаю, что вы хотели посмотреть этот экшен, как это все красиво выглядело, но, вы понимаете, в таком случае было бы всего лишь 5, или вернее 10 дрочей, которые было в контрольной закупке. Но ради того, чтобы наш дедушка Днестр стал намного чище, чтобы рыбы было больше, я удалил с видео, видео со своей карты. И не показала все это дело, но зато спас больше рыбы, потому как э, хозяин отдал 261 штуку этих драчей И сказал, что больше в этом магазине драчи продаваться не будут. Ну, я тебе говорю, что их никто не будет продавать, эти снасти. Теперь, решила, Теперь не будут. Я, я, я, Теперь я, не будут. Но... Я, я честно говорю, что я тебе говорю, что они не будут продаваться. Мы ними практически не, не, не занимались, блядь, я и пацанам скажу, чтобы они этого больше не делали. Вот и скажите на камеру, что нет, больше в этом нет, магазине никогда нет, не будет. Не надо на камеру. Я камеру, я прошу тебя лично, прошу вас э, не выставлять этот ролик в YouTube. Значит, так, делаем, делаем по-другому. Значит, я могу пойти на компромисс при условии, что сейчас вот все дрочи, которые там есть, все вынесут сюда, отдадутся, блядь. И закрываем вопрос. Да? Хорошо. Все, бля, да. все до одного, и ты мне даешь честное слово, что больше такой не будет. Уважаемые продавцы и хозяева рыболовных магазинов, я вас прошу и м, требую, нет, я не имею права требовать, но прошу вас, не продавайте браконьерских орудий лова, потому что способствуйте браконьерству в нашей стране и выносите еще больший ущерб, чем один браконьер, понимаете, потому что вы продаете многие. Я понимаю, что это очень выгодный вариант для бизнеса, но, тем не менее, есть куча других вариантов для того, чтобы продавать спортивные, любительские рыболовные изделия. Подумайте не только о себе, о своем кармане, а подумайте о нашей Украине, подумайте о своих же детях, которым в реке ничего не останется, если вы так дальше будете продолжать. Друзья, вы были на YouTube-канале все до клево. Ну, ну, а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.